Во время прохождения обучения в коучинговой школе у, у настала необходимость преодолеть какие-то убеждения, которые в ходе обучения начали всплывать. И, проходя тренинг по убеждениям, могу сказать одно, что люди очень часто живут не свою жизнь. Очень часто мы носим те одежды, которые нам кто-то навесил, носим те прически, которые нам кто-то порекомендовал, и живем целями и мечтами других людей. Тренинг по убеждениям помогает найти истинного своего я, полюбить его, принять его и сделать это я счастливым. Очень глубокая проработка себя, а также на тренинге получаешь методики, благодаря которым ты можешь помочь другим людям справиться с их убеждениями. В работе с детьми, с мужем, со всеми остальными близкими людьми. Поэтому рекомендуем.